Нищета тех людей, которые занимаются в этом роде. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это ваша страна. Вы детям, внукам. Какую страну оставляете? Если можно всю правду. У вас слезы на глазах. Вот, Пожалуйста, откровенно говорим. Еще раз, в стране есть президент Российской Федерации, некоторые забыли об этом. Готовы назвать т, фамилии т, Негодяев, т, которые вам... Т, вы готовы назвать фамилии сейчас? Нет. О самом страшном говорим, чтобы было и коротко, и емко, и конкретно, и не языком, а цифрами. Как у меня в романе «Русский ад» говорит Чубайс. Что сегодня самая большая проблема лес? Не может справиться с пожаром сегодняшняя власть красноярская? Справляется правительство? Да. Или не справляется? Или не справляется? А, Результаты... Наши отчетов показали, Сколько сгорело? что не справляется. Ущерб, нанесенный в прошлом году, 4 миллиарда рублей. Но дело даже не в этом. Дело в том, что есть территории, где вообще не тушить. Из Красноярского края вывозят леса, вдумайтесь, на 47 миллиардов рублей. По году? По году. 33 миллиарда, это где-то примерно процентов 70, вывозят в Китай. Это только то, что показывают в статистике. А на самом деле? Но ну, уже совсем-совсем вопиющие. Нищета тех людей, которые занимаются в этой сфере. Какие зарплаты? Начиная от 10-12 тысяч и до 26. Да. Вот самое нищее население, вот президент все время говорит Очень беде. хорошо умеет считать федеральная служба статистики. Как? Примерно, у них есть методика счета, а вот примерно по этой методике, мы ее посмотрели внимательно, в теневой экономике более 30% в Красноярском крае. То есть, представьте. Треть в тени? Треть в тени. Треть в тени. всей экономике? Да. У стариков? Налоги есть. Из 47 миллиардов бюджет края поступило. Полтора миллиарда. Так, если 30% экономики в тени, все молчат. На <зыв> них все заканчивается. к ним ниточки ведут. Думаю, что нет. Куда выше? Москву. Да. А отчет ушел Кудрину, отчет ушел ФСБ, отчет ушел. Отправили все. Контрольное управление, президентов, прокуратуру, депутатам, всем, в правительство, края, всем. Мы проверили, а как работает лесничество. Да. У нас их 60. Так вот оказалось, что лесничество это некие посредники между покупателем и продавцом. Ужас. Что происходит? На самом деле мы были удивлены, когда увидели, что, оказывается, мы можем рубить лес подрядной организации за 1 рубль. Дала. Один кубометр. Дала. Рубль кубометр, рубль. кубометр рубль. Аудитор это увидел. Есть 6 рублей, но это уже много. А есть постановление Министерства леса, края, где рекомендуют рубить от 80 до 100 рублей. Один куб. Поразили. Не ожидал он, что настолько. Не боялись, что с вами расправиться? Вас пытались остановить? Ну, откровенный разговор. Андрей Викторович, Угрозы вы, шли. вы мне задали такой вопрос, что вот... Да, такой вопрос. С волками жить, к сожалению Только вот, если можно всю правду У вас слезы на глазах вот, Пожалуйста, откровенно говорим Еще раз, в стране есть президент Российской Федерации Некоторые забыли об этом Вот это ответ на вопрос Тогда как же у вас сил-то хватило и мужества Вот бы еще что понять Разговаривали, беседовали готовы назвать Кто? фамилии не которые Кто? вам вы готовы назвать фамилии сейчас нет боитесь нет. боюсь да вы и не докажете а как вы скажете там губернатор допустим я допустим Боюсь. а как вы докажете да никак не пойман не вор ну а фсб ребята чекисты честные нормальные ребята предлагали вам защиту предлагали даже до этого дошло то есть вы чудом живы так получается я вас очень прошу, это не показывайте. Вам. Обязательно покажу. Более того, свои впечатления Андрей. расскажу всем сегодня же. Послушайте, в стране очень много нормальных, порядочных... А наша вторая проверка лесничеств показала. Так-так. Мы в течение, наверное, трех или четырех лет все время заставляли министерство торговать, как мы говорим, не из-под полы лесом, а выходить на биржу. Более эффективной система, чем торговля лесом на бирже, нет. И многие субъекты нашей федерации торгуют, нас торгуют да. и очень хорошо. Как, только на этих шести лесничествах, на три, где было продано 361 1 тысяч кубометров, там цифру я вот уточню. вас все цифры были потрясающие. Так, так. Потеряли 200 миллионов сразу. Вот только на этом кусочке. Только на этом кусочке. 200 миллионов. Да. Как По... корова языком слезала. По заниженному И как сложится цель. судьба ваша личная. После всего того, что вы сказали и еще скажете? Ну, мне примерно рассказали как. Как? На следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело. Против вас? Да. Это вот по заявлению министра, что не так считают, понятно. Ожидаем, И, и отстранение от занимаемой должности.